Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу показать, как найти в вашем сообществе, где человек вам подал заявку. Заходите в свое сообщество, открываете в новой вкладке. Вот здесь, где три точки, кликаете на них. Перед вами открылась вот такой перечень. Кликаете на управление сообществом. Открылась другой, другой перечень. Здесь вы находите участники. И вот в этой графе у вас будут э, еще заявки. Вот тут вы кликаете на заявки и покажет вам программа, как, кто вам подал заявку. Вы соглашаетесь и все.